Привет, дорогие друзья! И снова у нас хищная машина, кусачие машины. Давно не было выпусков, но это потому, что я немножко заболел. По голосу, в принципе, можно это услышать. Ну а пока, давайте гатора поменяем, наконец-то, на какую-нибудь другую машину. Почему же так постоянно происходит? У меня выпуски то с танкаминатором, то с гатером, то еще что-нибудь В общем, мой сын мне иногда помогает Помогает э, играть во все игры Кстати, недавно он помог мне с самолетами Я немножко отлучусь э, и расскажу В общем, есть самолеты, которые, вот, знаете, по кольцу летают Там нужно зарабатывать, в денежки и прокачивать самолеты Соединять между собой, в общем, кто играет, тот, тот меня понял, кто не понял, напишите в комментариях для других, чтобы они поняли, в общем, э, зашел, мой, так сказать, помощник и удалил все самолеты, кроме самого максимального, ну, по-моему, там, 34 уровень был, и он все удалил, мне там буквально осталось, уже был 35, уже был 30, э, нет, грубо, в общем, я разбился, отвлекся, уже был 34-й, был 33-й, ну по линейке, грубо говоря, там осталось буквально чуть-чуть самолетов и был бы уже 35-й, ну зашел, думаю, эти самолеты много поудаляют. Вообще, как это получилось, в ютубе он посмотрел, парень самолеты, он покупал, а те, которые маленькие, выпадали, он все удалял, он посмотрел, что их нужно удалять, и поудалял мне все, что только можно, в общем. Было маленькое отступление. Кстати, если интересно эта игрушка, кто, кстати, узнал, что за игрушка, пишите в комментариях. И, конечно, пишите в комментариях, интересно ли вам будет, если я выключу видео, посвященное как раз, как я сделал 35 самолет. Ну, конечно, возвращаемся к чистым машинам. Наш любимый танкоминатор. Немножко нам осталось проехать на нем, чтобы пройти этот этап но наш нас там комбинатор, я, я думаю, в этом выпуске и, и в этой гонке у нас точно не поведет. Видите, как он крепко держит разрывы, как он летает. Исправь, вообще, танк в лед он снес, просто разгромил танк соперник вообще моментально, сам потерял практически там, ну, я не знаю, доли, доли, доли своей жизни. А, я думаю, у нас с ним все получится. Ну, едем. Давай ты. При... О, летать, как он суперский. А ну давай самолет попробуй военный достать. Иди сюда, иди сюда, иди. Ой. Фурай, это нам помешало. Ух ты, сколько их, сколько их поналетало. Ну, у... горим, горим, горим, ребята, горим. Ух, слава богу. Вот чем опасен этот самолет. Он понапускает вечное огня и делай что хочешь. Ой, ой, ой. Сейчас, сейчас, уду. Ну... Ой, танк не справился. Ну да ладно, пальцы вверх, подписываемся на канал, обязательно пишем комментарии. Всем пока-пока.